Привет, я Хлобыстин Евгений, партнер Bitrix 24 из Санкт-Петербурга, компания IT Solution. До Bittrex я занимался 1С и приложениями для социальной сети ВКонтакте и пришел в Bittrex примерно 6-7 лет назад. Мне нравилось делать для бизнеса решения, нравилось делать приложения, которыми пользуется огромное количество людей. Битрикс позволил мне объединить мои умения и я смог делать большие приложения для большого количества людей и они были бизнесовые. В рамках Bitrix мы сейчас делаем внедрение, настройку, разрабатываем тиражные индивидуальные приложения, и вот уже пару лет мы занимаем себя аналитикой для Bitrix 24. Привычно было работать с корпоративным сегментом среднего-малого бизнеса, да, не совсем крупного, но сложно было, что Битрикс такой обширный, и надо иметь кучу знаний во всех областях. Телефония, маркетинг, сайтостроение. То есть очень нужно в идеале много знать, и нам приходилось все это осваивать. Развитие продукта идет вслед за запросами клиентов, мы видим, что появляются новые функции, их, конечно, черпают благодаря партнерам и благодаря запросам клиентам. и мы видим, как продукт сильно развивается, появляются эти функции. Ну, Получается так, что к нам часто обращаются клиенты по нашим приложениям, и они уже приходят с кучей своих идей, как это можно улучшить. И здорово, что, например, наше приложение можно улучшить средствами самого Битрикса, например, они говорят, нам нужно приложение такая, такая, такая функция мы их можем остановить и сказать, ну, это же можно сделать на бизнес-процессе и совместно решить задачу клиента, улучшить его процесс в компании. Битрикс, конечно же, сильно отличается, во-первых, то, что... Ну, я, это первое сообщество, где я вижу инициацию сверху, да, на развитие сообщества. Да, в Битриксе мне очень нравится, что все... Общение партнеров поощряется, все время собирается, и это очень приятно, что можно найти единомышленников. Для меня Битрикс это с одной стороны да бизнес, но с другой стороны это для меня даже интересная экономическая игра, в которой можно развиваться, соревноваться. Я каждый день просыпаюсь и радуюсь, что можно пойти поработать, поиграть в такую игру.